Эта тема дня. Меня зовут Виталий Поляков. На оптовом рынке дорожает топливо бензины и 92 и 95 марки. Что будет на заправках? Сегодня эту тему обсудим с председателем, с координатором Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егором Фролом. Егор, добрый день. Добрый день. Егор, как считаете, почему сейчас в автовом звене дорожает топливо? Есть какие-то объективные причины? Ну, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что когда у нас начинает повышаться курс валют, да, при этом при всем... К сожалению, наша страна на сегодняшний момент проигрывает в продажах на внешнеэкономическом рынке топлива. Ничто не остается на нашей стране, как отыгрываться на нас с вами внутри своей страны. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что процентов уже около 70% это акцизы и сборы в себестоимость топлива входит. И при этом, при всем, когда мы с вами приобретаем там, литр топлива, мы с вами платим и налоги, и налог на добычу ископаемых, и э, налог с добычей, то есть э, с продажи, угу. и э, акцизы и сбор за э, тот или иной вид топлива. При этом при всем, ну вот больше всего, сожаление, да, вот у нас у автовладельцев, в таких странах, да, как Венесуэла, да, страна третьего мира, нефтедобывающие. Да, нефтедобывающие страны, они на своих жителях внутри страны не отыгрываются вот, к примеру, взять ту же Венесуэлу, да, у них на сегодняшний момент литр бензина стоит, по-моему, 3,5 рубля. Павел Стабров об этом не раз говорил. и Цена там не повышалась уже, наверное, лет 10. И все, как бы, именно и сельское хозяйство там хорошо развивается, и местный бизнес на сегодняшний момент там очень хорошо развивается. В ту ситуацию, когда в нашей стране такая, ну, кризисная ситуация, когда сельское хозяйство, грубо говоря, только начинало вставать с колен, на сегодняшний момент опять вставляются палки в колеса, то есть акцизы и налоги на топливо, повышая розничную цену, мы приводим к тому, что сельское хозяйство становится невыгодно. Тем самым мы не можем внутри нашей же страны, при тех санкциях, которые на сегодняшний момент существуют, не можем развивать внутреннюю экономику нашей страны. И, к сожалению, вот повторюсь о том, что проигрываем на внешнеэкономическом рынке, к сожалению, отыгрываются на нас с вами внутри. Вот одна из официальных причин, которую называют при подорожании оптовых цен на топливо, это сезонный фактор. Летом больше ездят, больше спрос на топливо. Но ну, вроде как мы смотрим на дорог, пробок в городе меньше стало, наоборот как-то вроде меньше машин. Как вам кажется? Ну тут если с точки зрения экономики, да, спрос рождает предложение, у нас на самом деле да, должен быть там увеличиться качество топлива, да, там конкуренция какая-то должна начаться среди заправщиков, кто-то там должен удивлять своими услугами, а у нас, к сожалению, вот такими рычагами заправщики скорее всего между собой как-то договариваются и вместе поднимают цену, хотя, допустим, если вы спросите на, ну, именно на оптовых складах, то там скорее всего цена-то сильно не поднялась как по сравнению с сегодняшним, причем, ну, некоторые заправщики говорят, да мы всего там рубль с одного литра зарабатываем, ну, на самом деле это лукавство, представьте, да, если заправщики зарабатывали один литр, чтобы они жили. Потому что там же очень большие у них идут затраты и по санитарно-защитным зонам, и по всем акцизам, и по всем сборам. Там, э, реально там доходы во много раз больше, чем ну, нам показывают об этом и говорят. Причем, когда мы... Ну, Спрашивали, да, предоставьте нам, пожалуйста, вот, ну, отчетность да, за какой-нибудь период, сколько вы продаете, сколько вы покупаете. Всегда говорят, что это какая-то там коммерческая тайна и стараются этого скрыть. Ну все ориентируются на питерскую товарную биржу сейчас, да, где как раз бензинами торгуют. Но там же тоже диктуют диктует условия монополисты. Роснефть, Газпромнефть, сколько туда отгрузить на биржу, да? Меньше отгрузить цена, естественно, растет, да? Больше отгрузит. Как бороться с этим монополизмом? А, ну, вот как раз, если мы говорим о каких-то вот проверках, да, таких, чтобы ну, действительно выявлять, кто-то же на этом зарабатывает больше, uh -huh. и вот наши, к примеру, проверки показали о том, что а, многие у нас автозаправщики увеличивают октановое число за счет металлопримесей. Ну, то есть мы проводили uh -huh. а, проверки, на сегодняшний момент мы буквально недели через две стартуем в Второй этап, после того, как мы получили от Росстандарта ответы, мы сейчас хотим повторно проехаться по тем же заправкам, которые проверяли, плюс пройти те, те заправки, которые еще не успели проверить в связи с некоторыми факторами. На сегодняшний момент, ну, наверное, на... недели через полторы мы постараемся абсолютно все 80 автозаправочных станций в городе Красноярск проверить. Причем, если вы знаете, две недели назад закончился такой э, рейд по проверкам с точки зрения прокуратуры и Росстандарта по приказу президента. Причем э, мало кто знает, насколько он был для галочки, насколько он был липовым. Ну, липовым это, грубо говоря, да. но на самом деле, э, представьте, формальным. формальным, да, то есть э, прокуратуре дали задание, то есть Краевая прокуратура раздала задание по э, всему региону Красноярского края, э, чтобы они проверили э, топливо. Естественно, прокуратура без Ростандарта эту проверку произвести не может. Ростандарт сформировал список. Ну, к примеру, если мы возьмем Советский район из по-моему, 20 автозаправочных станций, там в список попало всего 4 заправочных станции. Если мы берем город Дивногорск, там 17 автозаправочных станций, там попала всего одна автозаправочная станция. Если мы берем город Железногорск, там ни одна станция не попала. И в самом городе, даже взять железнодорожный район, туда тоже ни одна станция в этот список не попала. Причем, если взять отдаленный регион, то. Про тему те вообще молчим, причем э, сами же прокуроры, вот, особенно отдаленных районов, они все душой родят за вид топлива, да, они сами же заправляются на это. Они у нас просили хотя бы взять вот эти тест-полоски для того, чтобы сами проверить. Потому что э, по приказу президента прокуратура должна предоставить полный отчет. Но прокуратура, не имея возможности, так как Росстандарт урезал своими списками, да, какими-то непонятными, они про проводили эту проверку документарно. То есть они приезжали, проверяли паспорта качества, проверяли соответствие на чеке класса топлива. Причем каждый прокурор каждого района звонил к нам, Федерацию автовладельцев, и спрашивал, а как все-таки правильно проверить, а что еще можно проверить. Я говорю, ну, рассказал, как мы эту проверку проводили, но сам факт, на результат и качество топлива мы, ну, никак не сможем повлиять такими проверками. А если бы действительно приказ был президента был бы выполнен в полном порядке, в полной мере, то я думаю, загрязнителей мы бы выявили больше, и рычагов было бы больше воздействия как раз на ценообразование. Ведь заправщики больше плачутся. На самом деле, там, нам за место 98-го заливают 76-й, который в продаже в розничном виде запрещен. Ну, просто догоняют их металлопримесями. Вот еще по качеству. Вы же как раз проводите свою независимую экспертизу, да, да? вот эти тест-полоски и прочее. Вот, помните, вот, джентльмены удачи, там один из товарищей сидел за то, что разбавлял слиной мочой, да, бензин. Угу. Вот как сейчас с качеством? А, ли что нас, разбавляют ли что-то разбавляют. Причем, если мы говорим про наши регионы, крупные внешние экономические торговцы, они еще не сильно разбавляют. Но если мы возьмем отдаленные регионы, на отдаленных регионах очень сильно разбавляют. Причем, ну, ездили там по региону Красноярского края, Иркутской области. То есть, ну, бывало там, приезжают знакомые, дайте проверить. Проверяют, и действительно выявляют очень много нарушений. Дело в том, что у нас полоска, она чем больше меняет цвет, тем больше не металлопримесей. И представьте, когда люди заправляют там дорогие свои автомобили, джипы, да, там, стараются его залить 98-го вида топлива. А там полоска зеленее до такой степени, что, ну, скорее всего, с 76-го догнали до 98-го, а потом эти же люди приходят в сервис и жалуются о том, что «Ну, я же заливаю, это хороший вид топлива, почему у меня автомобиль быстро выходит из строя. Ну и сервисники, естественно, либо склоняются к тому, что топливо плохое, либо склоняются к тому, что э, у нас слишком навороченная у вас техника стоит, поэтому она очень быстро выходит из строя. Но на самом деле наши проверки на сегодняшний момент, когда будут проведены стопроцентная перепроверка, вот в этот раз все данные у нас уходят в главный офис в Москву, после чего весь список потом анализируется и предоставляется надзорным органам. Естественно, и ну, не хотелось бы этим хвастаться, но скорее всего президенту тоже доставался и один из наших списков, когда был показатель о том, что действительно в России очень плохой вид топлива. Что в Красноярске вот конкретно? А, я э, могу по, по названию вам фирмы прям сказать. Могу сказать, что у магната РД все виды топлива имеют отклонение. У той же сети заправочной станции 25 часов у них выборочно. У них на выезде с городов, к примеру, 80-92 имеют отклонение. В центре города у них mm -hmm. почему-то хорошие, но, видимо, они как-то это ситуацию анализируют. У КМП у них 98 был плохой, им попадался нам. Вот. Причем в самом центре города в большей части. А, Роснефть пока у нас ни разу не попадался. Газпромнефть мы еще не, ну, не в полной мере проверили. Uh -huh. В Роснефти там мало заправок. Вот. Мелкие заправочные станции, а, причем а, попадались такие ситуации, когда мелкие автозаправочные станции, там заправщица чуть ли не с и к нам убегала, отгоняла от нас, а у них был на самом деле хороший чистый вид топлива. Причем а, во время проверок, нам же одновременно пишут, а проверить ту или иную. Мы находили заправки в закоулках, там, они нигде, возможно, даже не чистятся, ни в Дубльгисе, Нигде. А факт ее там расположению есть, и мы проверяли там действительно хороший вид топлива. А бывают такие, как на взлетке, там я уж не помню, название там до такой степени э, лакмусовая бумажка. Э, поменяла такой грубый зеленый, ну, как будто зеленкой намазали эту лакмусовую бумажку, и запах самого топлива напоминал запах ацетона. Вот такие заправки, ну, они требуют очень жестокого такого внимания, да, жестокой проверки. И... Я помню, в соцсетях как раз вот многие оспаривали ваш, как бы, способ теста, вот эти полосочки, насколько они там стандартизированы, там, насколько а они Я вам даже скажу, закон. с чьих это, рук, да, пошло, mm -hmm. когда мы озвучивали, что это была полоска, разработанная институтом нефти и газа, Газа, российским институтом mm -hmm. почему-то наш красноярский институт нефти и газа подумал что это э, какие-то мошенники придумали эти полоски и сейчас mm -hmm. якобы их именем пользуются и mm -hmm. собираются а, каким-то да, который... да и mm -hmm. собираются каким-то образом это продать заметим мы на сегодняшний момент их до сих пор не продаем они находятся там в москве mm -hmm. свободной продажи э, мы как проводили проверки так и проводим э, э, институт нефти и газа да имеет собственную разработку которую для нас федерация Автовладельцев, mm -hmm. и способствовала причем mm на -hmm. Этих же лакмусовых бумажках, там если раскрываете конверт, там стоит печать, что при поддержке Федерации автовладельцев, потому что ну, мы подали эту идею институт, Институту нефти и газа российскому, они разработали, э, продукт выпустился ком, кому-то в коммерческих целях, да а нам, как автовладельцам, в помощь. То есть э, мы прежде всего, э, чем говорить о том, что эти действительно полоски рабочие, мы проверяем, пишем запросы на основании этих показаний, выявляем действительно нарушения. Вот насколько в Красноярске... Стабильная ситуация с э, конкуренцией? С конкуренцией э, здесь отслеживается такая ситуация, когда э, просто идет по сговору цена. Так же, как у страховщиков. Э, сделали коридор для страховщиков минимальные и максимальные цены, все все равно пользуются максимально, ну, потому что договорились. Если бы была бы живая конкуренция, они бы не, между собой не договаривались, цены были бы разные. Также и с топливом один в один ситуация, когда мы прекрасно с вами понимаем, что кто-то там ссылается на то, что да, вот у нас запасы уже кончились, кто-то ссылается, да, мы всегда у нас как бы оборот большой, мы всегда свежий вид топлива покупаем, поэтому у нас uh -huh. цена сразу же реагирует и сразу же растет. Кто-то там красуется, причем рекламные ролики запускают, у нас собственно лаборатория при этом при всем имеет плохой вид топлива. Егор, а сами, сами где заправляетесь? Вот, я, насколько я вижу, вот по городу езжу постоянно вот на Газпроме. Да, ну, постоянно очереди на и Думаешь, ну, может, действительно там. Это ни в коем случае, конечно, не реклама, но, думаешь, действительно, может, там хорошее топливо. — Но вы я именно там заправляюсь. Там То опыт. есть, э, Ну, про, сколько их проверял, ни разу у них не было плохого, поэтому я даже э, дисконтную карту там недавно приобрел uh -huh. по причине того, что, ну, как-то уже успокоился, что, ну, ты вот им можно доверить. Uh -huh. Ну, это еще раз, мы повторяем, это не реклама, конечно же, да? Егор, спасибо большое вам за это интервью, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо, что вы и Федерация есть, что отстаиваете наши права. Спасибо большое. Вам спасибо, до свидания. Спасибо и до свидания.